Приветствую, друзья! На связи Елена Туманова. И сегодня я вам покажу, какие же результаты на экспресс-смарт-гейм после дня старта. Вчера в час ночи, по моему времени, 8 апреля состоялся Старт Экспресс Game Это игра, работающая на смарт-контрактах. Мы зарабатываем в BNB. Для того, чтобы зарегистрироваться, пойти пройти по ссылочке, которая внизу под видео, создать кошелек MetaMask, завести туда денежки и активировать ваше участие. Так вот, у меня многие спрашивают, можно ли здесь заработать на пассиве? Я вам сейчас покажу, почему вчера в момент старта, в момент открытия последней площадки, самой недорогой. Вот можно было это сделать очень легко. Вот смотрите, я изначально зашла вот на третий уровень, стоит он 0,1 bnb Эта площадка в первый день открытия отработала у меня два или три раза, и сейчас уже, когда вот эта полосочка добежит, появится новая, я уже пойду на четвертый круг. это уровень у меня сработал один раз, этот уровень сработал один раз, этот еще не разу. Но смотрите, это, что касается по пассивному доходу вот эта площадка открылась час ночью по моему времени в полном пассивном режиме с этой площадки я получила три выплаты давайте посмотрим когда тоже было так вот 6 были выплаты но это уже были по начислению основного бонуса то есть когда мы получаем 74 а вот нас интересует день старта вот 18.03 это было по московскому времени у меня другое время у меня это было в час ночи, вот через три секунды после старта я активировала первый уровень. Подарочек это активировал сразу же, следом за мной сразу мой партнер. Вот это всего лишь это реферальное вознаграждение. И посмотрите, 74% от стоимости площадки практически на полном пассиве я получила три раза. Ну, а дальше, конечно же, этот процесс будет замедляться, но тем не менее, даже если раз в неделю мне будет приходить семьдесят четыре процента с этой площадки, с этой площадки, с этой, с этой, с этой, и с этой, то будет просто замечательно. Я буду, конечно, в восторге. В момент старта заработать только на пассиве. Можно было. И у меня это получилось три раза. То есть с этой площадки, с этой площадки, с этой площадки. И эти, и эти площадки у меня уже тоже закрывались, но у меня уже были рефералы. Но тем не менее, основной доход был на полном пассиве. Но опять же, здесь есть один нюанс. Когда я заходила в комьюнити, в системе было всего 6,5 тысяч человек. Сейчас уже порядка 77 тысяч. Но ну, я покажу чуть попозже. Вот смотрите, как теперь будет работать эта система. Теперь, конечно, стратегия у нас резко меняется. Пассивный доход в этой игре будет, но он будет уже не так быстро. Прошло то время, когда мы могли получать выплаты за несколько кругов. Так, в двух словах скажу, как это работает. Это смарт-контракт. Деньги сразу же зачисляются на кошелек. Вот кошелек может быть страсти валит любой, который работает с марчейнбэк 20. И смотрите, теперь как только вот появится у меня здесь монетка, я получу выплату здесь. Здесь монетка, получу выплату. Здесь я уже получила. Этого круга я еще не получила, как только появится монетка. Здесь я получила. И здесь, ну, несколько дней уйдет на закрытие вот этой серой полоски. То есть, когда закрывается эта серая полоса, мы ничего не получаем. Мы получаем, когда у нас появляется вот такая цветная полосочка. Что ж, меняем стратегию. Игра изначально ориентирована на активных партнеров. То есть, партнеры, те, кто приглашают, зарабатывают по реферальной Программе. реферальная программа тоже очень щедро это три линии 13 с первой линии с каждого уровня в котором вы зарегистрированы то есть и активированы 8 со второго уровня и 5 с третьего уровня зарабатываем по реферальной программе ну а пассивный доход будет за счет переливов но он будет как приятным бонусом и когда он придет неизвестно может он придет раз в неделю может он придет раз в две недели раз десять дней, раз в месяц это не важно, дело в том, что с дальнейшим запуском мы все ориентируемся на активную работу. Ну, а пассивный доход он будет, потому что мы работаем, делимся информацией и показываем, где мы зарабатываем. Ну, а теперь давайте посмотрим, какое здесь комьюнити. Да, на полном пассиве, опять же, про тот полный пассив я зашла 3 апреля и три дня у меня приходил доход то есть я здесь за три дня увеличила ту сумму которую я вложила в три раза то есть я положила 100 долларов а забрала уже уже сейчас больше чем ну, больше чем 300 долларов вот такую сумму всего я заработала у меня немного еще партнеров видите здесь идут регистрации регистрации выплаты активации видите каждую минуту каждую минуту каждую минуту здесь идет движение сюда партнеры заходят с активной позиции. Вот смотрите, комьюнити 78 763 человека активных партнеров. Прирост за последние несколько часов 2581. То есть движение идет, но идет уже не так быстро. Когда мы заходили, когда все начиналось, все росло просто в геометрической прогрессии. Ну, это нормальная составляющая. Сейчас мы переходим в более спокойный, более стабильный режим. И вот сейчас и начинается активная работа и планомерное развитие. Ну, а я желаю всем нам хорошего профита. Если тема нравится, переходите, все ссылки находятся внизу под видео. Обязательно подписывайтесь в мой телеграм-чат. Все консультации, вся информация только через Телеграм, все общение только через Телеграм. Реклама у меня есть и ВКонтакте, и на Ютубе. Но все общение, все вопросы, все консультации, все инструкции в моем Телеграм-канале. Ну и конечно же я продолжаю делиться теми фишками, стратегиями, наработками, теми проектами, в которых я зарабатываю и в полном пассивном режиме в том числе. Все это в моем Телеграм-канале. Я желаю всем нам хорошего профита.